Может закрыться в любую секунду, в любую минуту, в любой день, а может проработать неделю, две месяцы. Никто об этом не знает, кроме администратора. Также перед началом данного видео всем рекомендую прочитать правила инвестирования в интернете. Никогда не инвестировать последние деньги, либо же заемные деньги. Если вы все это понимаете и осознаете, давайте сейчас я покажу, как здесь пройти регистрацию, как пополнить счет. И как здесь зарабатывать? Переходим на мой сайт, попадаем на вот такую вот страничку, кликаем по данному проекту и читаем более подробно. Бонус за регистрацию вам дают 80 долларов, минимальная инвестиция 21 доллар, минимальная сумма вывода 3,5 доллара. Это если вы купите VIP-1. Если вы купите VIP-2, он стоит 95 долларов и минимальный вывод... Получается 16 долларов с vip 2 vip 3 стоит 155 долларов. Ежедневно вы будете зарабатывать 28 долларов. Первый уровень партнерской программы вы получаете 11%. Второй уровень 3% и третий уровень 2%. Данный фаст стартовал 29 апреля, то есть сегодня. Здесь у нас есть служба поддержки, официальная группа и вот ссылочка для регистрации. Нажимаем на нее. И здесь нам нужно указать в первом поле свою электронную почту, второе поле пароль, третье поле подтверждаем пароль, четвертое поле придумываем пароль для вывода денег, и здесь у вас будет код пригласителя и свой телеграм, если он у вас есть, если нет, то что-нибудь вот так вот пропишите, что-нибудь здесь поставьте, нажмите кнопочку зарегистрироваться, далее попадаем вот такой вот кабинет. И здесь, чтобы начать зарабатывать, вам нужно здесь купить VIP. У меня здесь вот куплен VIP номер 2. Ежедневный заработок мой составляет 16 долларов. Вам нужно будет купить VIP. Нажать кнопочку «Перезарядка». На этот адрес кошелька перевести ту сумму, на которую вы хотите зайти в данный проект. Подождать от 1 до 3 минуты. И нажать «Представить на рассмотрение». Когда это вы все сделаете, деньги поступят на счет, вы зайдете там, где у вас будет VIP, и он здесь у вас, вам здесь нужно будет нажать вот, «Присоединиться сейчас». Вы нажали, далее возвращаемся в домашнюю страницу, нажимаем на тот VIP, который вы здесь купили, и кликаем здесь по любой картинке. Выполняем задание. Нажимаем вот, «Представить на рассмотрение». Оплата прошла успешно. Заходим еще раз на VIP. Кликаем по картинке. Оплата прошла успешно. И так до того момента, пока мы не выполним все задания. Вот видите, я уже выполнил все задания. Теперь я могу нажать кнопочку «Вывести деньги». Нажимаем вот на снятие. И здесь нас просят добавить свой кошелек. Нажимаем «Добавить кошелек». Нажимаем «Добавить способ вывода». Прописываем свой кошелек и пароль для вывода денег. Нажимаем «Представить на рассмотрение». Итак, кошелечек мы добавили. Возвращаемся назад. Прописываем здесь сумму, которая у вас на балансе. Пароль для вывода денег. И нажимаем «Представить на рассмотрение». Итак, здесь у нас в проекте написано, что успех, деньги у нас должны быть уже на балансе. Сейчас я перейду на биржу Binance. Вот последняя сумма у меня здесь три трона. Обновляем страничку. И вот они 16 долларов у меня уже на счету. Данный проект он платит. Сколько он будет работать я не знаю. Также здесь есть партнерская программа. Там где у вас команда. Вот копируете партнерскую ссылку. Раздавайте друзьям партнерам. И будете зарабатывать на партнерской программе. И на партнерской программе вы можете здесь зарабатывать день без вложений. На этом обзор подошел к концу, пишите свои комментарии, ставьте лайки, всем желаю хорошего дня и всем пока.